Сделая прям большая задача нам сейчас выдана для решения. И то, как мы сейчас решим, так она и поступит, я понимаю. Ну, я специально сейчас перевожу на юмор, потому что мы не видим, во-первых, всей картины. И принять решение о разводе из двух строчек вопроса невероятно сложно. Я не знаю, почему у вас с мужем создались тяжелые отношения. Я бы вернулась в самое начало и посмотрела, с чего это все начиналось. Осознавали ли вы, кто вы, осознавали ли вы, какой он, выбирали ли вы осознанно, и какая цель у вас была на эти отношения. Если вы в эти отношения влетели по ошибке, у вас совершенно разные ценности, то здесь, скорее всего, всю жизнь так и будет тяжело. Потому что вы два абсолютно разных человека, которые говорят на разных языках, и исправить это практически невозможно. То есть когда у людей разные ценности, ни партнерство в браке, ни дружба, они, там какой-то бизнес практически невозможный. Люди как будто бы находятся на разных этажах мышления. Если это так, то, конечно, следующий этап – как мне преодолеть свой страх, выйти из отношений, к которым я привыкла. Я так привыкла жить в зоне привычного дискомфорта. Сижу тихонечко в своем болоте, как соседи живем, делим коммуналку, какие-то задачи решает он, какие-то я. И если мне придется выходить из этого, я же столкнусь с чем? Мне придется напрягаться, мне придется а, проходить процесс развода, неприятные эмоции проживать, искать потом нового человека. И все это мне нужно придумать, как преодолеть. Если на первом этапе я поняла, что ценности разные, Теперь мне нужен план, как это все преодолеть. И решение на каждый этап этого плана. А дальше смелость идти шаг за шагом. Откуда может возникнуть эта смелость? Ну, я, наверное, сейчас страшную вещь скажу. Но еще, по-моему, Кастанеда сказал. Советуйтесь со своей смертью каждый день. Mm. Понимаете, что на самом деле ваша жизнь, она очень конечна. И конечно внезапно. Вот только на прошлой неделе у нас подруга моя скидывала... В с ситуацию, что погибла молодая женщина, которая стала предпринимателем там, города, области, в каком-то очень яркое, красивое, двое маленьких детей, 20 человека и не стала. И это может произойти с каждым из нас в любой момент, это правда так. Дай Бог каждому из нас жить долго, там 100-120 лет. Но важно ценить каждый момент этой жизни. Если вы об этом задумаетесь, что вы живете не на черновик, что вы не знаете, сколько вы проживете, что каждый день ваш он очень ценен, наверное, вы будете выбирать по-другому. Наверное, и смелость появится, наверное, и желание быть более счастливой появится, наверное, и стремления какие-то появятся другие. Но если вы этого не осознаете, и вы как бы живете на автопилоте в таком полусне, то страх преодолеет вас. То есть, если здесь вы сможете включить смелость и пойти вперед, понимая зачем, если вы не включаете мета-навыки, о которых мы как раз сегодня говорили, если вы не были сначала пересмотрите, то страх вас просто поборет, и вы будете потихонечку вариться в этой системе. И, к сожалению, некоторые так живут и 20, и 30, и 40 лет, привыкая. Привычка становится сильнее, чем желание жить.